Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как зарегистрировать кошелек в Яндексе. Меня зовут Элина Романова и первый шаг, который нам нужно с вами сделать, это зарегистрироваться в Яндексе. Если у вас нет почты на Яндексе, то вам нужно ее завести. В адресной строке набираем mail.yandex.ru Если у вас есть аккаунт, вводим пароль и входим в вашу почту. Если у вас нет, нажимаем «Регистрация». Заводим фамилию и имя. Придумываем логин и пароль. интересно так пропустит Пусть будет так придумываем пароль повторяем И указываем номер мобильного телефона. Номер мобильного телефона нужен для того, чтобы вам прислали на ваш номер СМС для подтверждения различных операций. Да, подтвердите номер. Так, у меня идет звонок. Так, мне сейчас позвонили из Яндекса и продиктовали код подтверждения. Телефон успешно подтвержден. Нажимаем «Зарегистрироваться». Таким образом, вы создали почту на своем аккаунте в Яндексе. И теперь в верхнем регистре выбираем закладку «Деньги». И вот так просто у вас уже появился ваш кошелек. И именно этот номер кошелька вы будете давать при расчетах с вашими партнерами или при регистрации в различных сервисах. Вот так быстро, за 2 минуты мы с вами зарегистрировали аккаунт в Яндексе и завели свой электронный кошелек Яндекс Яндекс.Деньги. Пожалуйста, пользуйтесь и до встречи в следующих видео.